Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Станиславовна Фомина. Я врач-стоматолог-терапевт, пародонтолог Международного медицинского центра «Он клиник И сегодня я расскажу вам о лечении зубов под микроскопом. Данное лечение необходимо людям которым поставили диагноз осложнения кариеса – это пульпит или периодонтит. В некоторых ситуациях этим пациентам уже отказали врачи других клиник из-за сложности лечения или в некоторых ситуациях даже невозможности лечения зубов без микроскопа. Применение дентального микроскопа при стоматологическом лечении позволяет доктору определить точное количество и расположение корневых каналов а также те особенности зуба, перфорации, трещины, которые не видны при обычном стоматологическом лечении, а значит точно определиться с диагнозом и более качественно выполнить свою, свою задачу доктору. По статистике 20% инструментов, которыми доктора работают в корневых каналах, ломаются. Но достать их из канала без микроскопа практически невозможно. И это одна из сфер применения микроскопа, причем очень-очень важная. Дело в том, что отлом инструмента в корневом канале – это практически на 100% удаление зуба, а применение дентального микроскопа позволяет сохранить зуб. Микроскоп увеличивает картинку, которую видит врач в 40 раз. А значит, лечение под микроскопом более качественное и точное. Мы будем очень рады видеть вас в нашей клинике.